привет! Сегодня хочу а, показать, сделать видеообзор товара с AliExpress, который я недавно получила. Это тени, корректор для глаз и кисти для макияжа. Значит, начну с теней. Очень много уже видеообзоров на эти тени, но хочу поделиться с вами, наконец-то, тем, что они пришли мне. Значит Палитра теней состоит из коричневых оттенков. Тени очень хорошо ложатся. Мне они безумно нравятся. Кисточка у них тоже хорошая. Я ей пользуюсь. кто говорит, что там. специально заказывали. То есть не пользуется этой кисточкой, а мне наоборот мне нравится. Одна сторона нанесения теней, другая для растушевки, нанесения более светлых оттенков. Я довольна. Не буду показывать вам каждый цвет на то, как он переносится на пальчики. Просто хочу вам сказать, что тоже держатся тени у меня без базы целый день. Ну, почти Целый день. И наносится хорошо. Переносится тоже очень хорошо. Вот самый последний цвет темный. Вообще просто шикарнейший. Так, это все, что я хотела сказать об этой палетке. Вы знаете, нисколько не пожалела. На оригинал, конечно, у нас денег не очень много. Так, далее. Это корректор. Корректор для... Того, чтобы прятать синечки под глазами, у меня номер 2, также там есть номер один он более розоватом оттенки есть номер 3. Он более темный. Я очень долго изучала, думала, какой же мне цвет выбрать. Выбрала номер 2: бежевый оттенок шикарнейшая вещь, я уже заказала еще себе. А номер три, конечно, я заказывать не буду. Но номер один и номер два еще раз я заказала. Посмотрю, подойдет ли мне первый цвет. Но думаю, что как только мне придет вторая посылочка, я сразу же закажу, наверное, еще. Потому что я постоянно им пользуюсь. Знаете, для... После ночей, когда стоишь <связываешь> покормить ребеночка маленького, не высыпаешься постоянно, это очень спасает. Далее моим приобретением были кисти для макияжа. Тут очень разнообразное количество всяких кисточек. Всяких и пушистых, и маленьких, и скошенных. Я не профессионал в этом, поэтому прежде чем их покупать, я пересмотрела очень много видео. Долго думала, что же мне надо. Решила взять небольшой наборчик. Обошелся мне 500 рублей. Нисколько не жалею, что приобрела его. Вот Это вот стала кисточка моя любимая. Это для тональной, для тональной основы я использую. И когда наношу под глазки этот корректор я тоже распределяю его равномерно этой кистью все это было вот в таком мешочке не в чехле мешочек очень качественный по отзывам я читала что им вероятно попадалось киви а, косметик что из холщевой ткани ткань очень тонкая очень лениной мешок вы видите, что он плотный он как мешок из-под картошки знаете, такие мешки раньше были так ну, это все, что я хотела вам сегодня рассказать мы ждем свои очередные посылочки подписывайтесь, будем смотреть их вместе распаковку посылок я не делаю так как а, мне не терпится их уже открыть я снимаю такое видео, да, чтобы потом можно было продавцу показать, что было при распаковке, но оно не для показа в сети. Оно такое без комментариев, снимается на телефон, качество плохое, поэтому я его вам не показываю. Показываю уже непосредственно видеообзор. Да, девочки, я, конечно же, хоть и посмотрела видео, да, но, пожалуйста может быть кто-то профессионал смотрит визажисты мое видео если не сложно подпишите а, вообще вот эта кисточка она нужна ну и вообще может быть про какие-то кисти может быть какие-то у вас есть секреты интересные для чего вы применяете ту или иную кисточку вот буду очень благодарна Все, всем спасибо кто смотрел мое видео Подписывайтесь на канал. Впереди ждет еще много-много интересных видео. Всем спасибо. Пока-пока.